Приставив пистолет к виску, Еще секунда, грянет выстрел, Проститься с жизнью. Почему? Все потому, что пал так низко. В раздумии курок нажать, И сразу вспомнилось другое, Как смог он совесть потерять. Немыслимо, что за такое. С юриста вроде начинал, Он стал известным прокурором, Но стал впоследствии нахал, Что взятки брал с большим напором. Сколько прошло немало лет, Ему все с рук сперва сходило. Два внука, любящий он дед. Ну а судьба потом решила. Пошли проверки, день настал, И с обыском к нему гойбою. Что за дела, его кто сдал, Что он пошел в разрез с судьбою? Был обыск, опись из добра, Нечестно в жизни заработал, Прощай, свобода! Ценись тюрьма. Он прокурор еще в погонах. Стоит с наганом в забытие. Он в прокурорском кабинете. Хачай чин на высоте. тюремный срок так обеспечен. Налив немного коньяка, в Стакан граненый из бутылки. Как жизнь его была сладка, несет теперь он лишь убытки. Пропало все семья, карьера. Он пистолет к виску прижал. Жизнь прокурора миллионера в башке на дыку променял. Лежало неподвижно тело В крови на чистеньком полу. Закрыто. «Следственное дело, а прокурор теперь грабу». Вот такой вот стих. Это эпизод, который я вычитал э -э -э, в журнале. Вот <с Knocked 2003> Такой вот эпизод одного прокурора из одних областей нашей России. Но, по всей вероятности, еще много таких есть. И судей всяких, подкупленных и так далее. Но это вот один эпизод я вам прочитал в стихотворной форме, которую я сочинил. Спасибо всем за внимание.